вами занимались разбором простого предложения, простого осложненного предложения. А сегодня мы посвятим нашу встречу сложному предложению. Все сложные предложения делятся на две основные группы – союзные и бессоюзные сложные предложения. В свою очередь союзные предложения тоже подразделяются на две группы – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сложносочиненное предложения отличаются от сложноподчиненного наличием сочинительной связи. Две части сложного предложения в сложносочиненном предложении равноправны. Между ними можно подставить «союз и». В сложносочиненном предложении связующим средством может быть, конечно, не только союз «и». Это может быть любой сочинительный союз. Если в предложении значения противопоставления явлений, это могут быть союзы «а» или «но» или «зато» и другие союзы. В сложнопочиненном предложении части неравноправны. Одна часть зависит от другой. Является подчиненный и связано с главным предложением – подчинительной связью, подчинительным союзом. На схемах мы видим, на нижних двух схемах мы видим как раз примеры сложно подчиненного предложения. Порядок. Предложений внутри сложноподчиненного предложения может быть разным. Подчинительное предложение может предшествовать главному, как показано на первой схеме. Может стоять после главного, как показано на второй схеме. Или может находиться внутри главного предложения. Далее мы будем обозначать с вами подчинительную часть таким кружком или овалом, похожим на летающую тарелку или на подводную лодку. Следующая схема показывает бессоюзное сложное предложение. В этом предложении части равноправны, как и в сложно сочиненном предложении, хотя смысловые отношения, которые выражаем мы с помощью бессоюзного предложения, могут соответствовать как сложно подчиненному, так и сложно сочиненному предложению. В бессоюзном сложном предложении мы можем ставить запятую точку с запятой, двоеточие, тире. Эта тема, естественно, требует отдельного рассмотрения. И мы сейчас ее затрагивать не будем. Вот на экране появли, появился план разбора сложного предложения, который мы будем использовать в нашем разборе. И теперь само предложение. «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Предложение, которое мы будем разбирать из стихотворения Иосифа Бродского, которое говорит о благодарности поэта за ту жизнь, которую он прожил, несмотря на все трудности, на все невзгоды, горести, на все те сложности судьбы, которые встретились в биографии в жизни Иосифа Бродского. Попробуем найти грамматическую основу этого предложения. Итак, грамматическая основа первой части предложения не забили. Это сказуемая первой части. И вторая основа Раздаваться будет благодарность. Таким образом, предложение сложное по цели высказывания повествовательное по интонации невосклицательное, сложное, как мы заметили в нем две грамматические основы, хотя и не похожие друг на друга. Предложение союзное в начале встретились два союза но и пока. Первый союз это союз сочинительный, а второй союз подчинительный и поэтому может возникнуть сложность в определении типа предложения. какое оно сложно сочиненное или сложно подчиненное. Давайте попробуем разобраться.. Союз но соединяет наше предложение с предшествующей мыслью, а союз пока и является связующим союзом. Из него раздаваться будет лишь благодарность до каких пор? Пока мне рот не забили глиной. Следовательно, второе предложение главное, а первое является предаточным и от него зависит. Части сложного предложения мы обозначили специальными скобками. Это скобки вспомогательные. Они помогают нам лучше видеть эти части и помогают догадаться, где у нас будет стоять знак препинания. В данном случае после слова "глины" мы поставили запятую. Квадратными скобками мы обозначаем главное предложение, круглыми скобками – предаточное. И посмотрите... Опять план разбора нам помогает разбирать дальше предложение не только сложное, но и мы можем уже назвать, какое именно сложно подчиненное. Это сложно подчиненное в собстоятельственном предаточном времени. Мы узнали это по вопросу «До каких пор?», которые мы задали от главного предложения к предаточному. И давайте посмотрим сейчас, что нужно было написать о частях сложного предложения. Первая часть – простое, односоставное, неопределенно личное предложение, поскольку у нас здесь только один главный член, сказуемое, которое стоит в прошедшем времени во множественном числе. И вторая часть – двусоставное предложение. Это главное их отличие. Все остальные признаки у этих предложений совпадают. Обратите на это внимание. Оба предложения простые, распространенные. Оба предложения неосложненные. И теперь я предлагаю самостоятельно попробовать разобрать еще одно предложение, а затем посмотреть на его структуру. Когда вблизи моей тетради встречались солнце и сосна, тропинкой, скрытой в снегопаде, спешила к станции сестра. По смыслу, я думаю, предложение понятное. Давайте посмотрим на его структуру. Здесь показано подчинительное предложение. Оно первое, с него начинается предложение. Второе является главным. Тропинкой, скрытой в снегопаде, спешила к станции сестра. Это главное предложение. От него следовало задать вопрос к придаточному предложению. И, естественно, поставить запятую после слова «сосна». Теперь посмотрите, как должно выглядеть предложение в разобранном виде. Оно повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное, сложно подчиненное, с обстоятельственным, предаточным временем. Первая часть предложения – простое, двусоставное, распространенное. Предложение – полное, осложнено двумя однородными подлежащими «солнце» и «сосна». Вторая часть простое двусоставное распространенное, полное, осложненное обособленным определением, выраженным причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. В таком случае причастный оборот следует выделить запятыми или обособить. Итак, мы рассмотрели два. Сложных предложений мы увидели, как построено сложное подчиненное предложение. Мы задавали вопрос от главного к предаточному, находили средства связи сложного предложения, расставляли знаки препинания. Ну, конечно, мы не могли охватить всех случаев постановки знаков препинания в сложном предложении. Это только начало. Я желаю вам успеха в разборе в дальнейшей вашей учебе.